Сетевой маркетинг. Многие, находясь в сетевом маркетинге, пытаются вывести как основную работу. То есть люди пытаются себя занять и ждут, что он, эта деятельность будет очень похожа на основную работу. То есть они как бы приходят в офис и ждут работы. Они создают э, рабочие инструменты. Они придумывают себе способы, как себя занять в процессе сетевого маркетинга. То есть приходите в офис одевать специальную одежду, выделять какое-то сложное время, чтобы быть в рабочем состоянии, вместо того, чтобы научиться делать эффективные вещи и все, а все остальное время быть хоть дома. То есть, в системе маркетинга можно делать, например, как я делаю, только эффективные вещи и все. И тогда структура растет, если структура не растет, Делаем больше эффективных вещей и не делаем неэффективных. Все очень просто. Вопрос в том, что людям нравится быть либо ведомыми, им нравится, когда их мотивирует начальник, им нравится, когда им звонят и напоминают о занятиях, им нравится, когда их подбадривают, им нравится, когда, им... Вот... когда к ним относятся так же, как относятся на хорошей работе в обычном бизнесе. И люди с менталитетом работника по найму, приходящих в сетевом маркетинг, им сложно быть там недопризнанными, им важно, чтобы был хороший дух в коллективе, им важно много всего лишнего, что в прямую к сетевому маркетингу не относится. В прямую к сетевому маркетингу относятся всего две вещи. Первое – это ваша внимательность и обучаемость. Второе – это привлечение лидеров первого поколения. То есть, если вы этими вопросами глобально не занимаетесь, то все, что бы вы ни делали, оно будет приводить к результату распада организации. Если вы будете это делать некачественно, у вас будет распадаться организация еще до того, как она появилась. Если вы будете изучать бизнес глубоко, понимать, как, какие должны быть товары, какие должны быть подходы к людям, как вам надо себя вести. Сколько часов в день работать, когда это эффективнее? сколько часов в день реально выделять на дело, каких людей подбирать, как с людьми разговаривать. То есть многие люди превращают сетевой маркетинг в продажу, в обычную продажу. Они превращают это в умение продавать компанию, в умение продавать сетевой маркетинг, в умение продавать продукт поэтому сетей так и не построили. Всех людей, которых они привлекали, у них эти люди переставали работать, уходили и не строили организации. А причина тому, что мы продавали им и все. А мы не занимались тем, что мы подбирали для компании лидеров, которые способны развивать эту компанию. Это принципиально разные подходы. То есть, к сетевому маркетингу не надо относиться как к основной работе, не надо ждать, что вас там кто-то пнет. Не надо загонять себя в долги, как в обычном бизнесе, чтобы у вас бизнес развивался. Сетевой маркетинг на долгах не развивается. В сетевом маркетинге можно приобрести краткосрочную активность благодаря долгам. И после того, как они у вас закончатся, вы не захотите больше работать. А это уже не сетевой маркетинг. Это дистанция, которую закончил и ху, выдохнул. И у многих людей так и получается. И у многих людей так и получается, они сетевой хорошо начали и потом ху, закончили с опытом, но без структуры. Туфли лакированные, но носки дырявые, потому что сеть так и не построили. Вот Когда вы начнете относиться к сетевому маркетингу как к специфическому бизнесу, который нужно качественно изучать, только тогда вы будете способны без различных атрибутов и аксессуаров обычного бизнеса или работы, строить группу, выбирать людей и называть себя сетевиком, а не дистрибьютором сетевой компании. С вами был Зайцев Алексей.